всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на тему чего вы не ожидаете оно случится я когда начала этот расклад писать я взяла колоду танец шамана логинова она, а для меня по крайней мере эта колода она хорошо раскрывает тему взаимоотношений вот я стала значит смотреть первую позицию мне сразу там показывает про отношения тему Думаю, нет, я не хочу, не планирую рассказывать про отношения, поэтому я ее решила сменить. Вот. Не знаю, почему на ней только вот тему отношений хорошо смотреть. Ладно, а, но сегодня немножко иной формат, да, я хотела просто сделать, поэтому я решила вернуться к классике, к Райдеру, к райдеру и а, даже не к Райдеру, а к потому что все-таки Райдер это был издатель. Afterweight Ладно, приступим Позиция номер один Я буду периодически шмыкать, я извиняюсь Потому что меня снова настигла аллергия Мне кажется вот Что-то такое В атмосфере не очень чистая а... Чего вы не ожидаете, оно случится Ой, здесь какой-то праздник идет Торты пекутся проснуть будет день рождения у кого-нибудь Прям знаете столько света столько сладостей, причем сладости не варенья а именно пироги вот какие-то вот пироги торты что-то такое хорошо а почему вы это не ожидаете может быть вас пригласил куда-то вы на скорее всего не ожидаете ладно давайте посмотрим что вы не ожидаете оно случится кризис какой-то кризис какая-то сложность трудность связанная непосредственно с деньгами возможно либо с ситуации где вы э, вкладываете больше чем получаете и вам нужно будет здесь принять решение по поводу того, как вам дальше э, двигаться, куда вам дальше двигаться, как вам дальше идти. Это связано как-то с вашим путем. Именно путь вашего развития, цели такие вот именно в контексте э, развития души. А что это за кризисная ситуация? Смотрите, здесь как раз-таки действительно ведь тема взаимоотношений выходит. Значит, зря я сетовала на колоду, потому что у меня здесь выпадает король э, жезлов и королева пендаклей. То есть здесь э, тема, если касается взаимоотношений, здесь будет кризис. И вам нужно будет принять решение, как вам дальше двигаться, как вам развивать эти взаимоотношения. Если это не касается тема э, отношений, то здесь вот какая-то сложность трудность будет э, вот непосредственно связана как раз таки с деньгами со стабильностью стабильным каким-то вашим доходом ощущение того что вот вам как будто вы вот здесь будет не хватать денег мало денег будете получать здесь нужно будет проявить всю силу воли сделать выбор определиться определиться как вы дальше будете скорее всего зарабатывать либо откуда вам брать деньги серьезная ситуация потому что смотрите выпадают все великие арканы сила влюбленные умеренность луна звезда все великие арканы какая-то действительно серьезная ситуация здесь произойдет А она будет связана как-то с тем что вот что-то не развивается в плане финансов либо не получается зарабатывать деньги либо не хватает этих денег И вот вы снова будете напрягаться снова будете волноваться на этот счет но то как вы разрешите эту ситуацию она как-то повлияет на ваш дальнейший путь то есть это не просто решение разовое например где найти мне деньги да? либо как что-то сделать, нет, а это вот как будто, вы знаете, вы принимаете решение, что э, мне надо, например, там э, дополнительный источник, я пойду искать, там, я не знаю, вторую работу, например, либо мне надо, э, не хватает денег, надо подумать, э, откуда их взять, причем не разово, а так, чтобы э, приносили какие-то доходы, может быть, во что-то вложиться, да, чтобы создать какой-то, пассивный доход, возможно, подумайте, как создать какой-то проект, за который вы сможете получить деньги. То есть здесь как-то вот дополнительное что-то идет. Хочу сказать, благодаря этому, если это рассчитывать как негатив, то есть благодаря этой ситуации, этому кризису, он поможет вам как-то выйти. совершить какие-то действия, которые на перспективу а, как раз-таки будут вам во благо, приведут вас к чему-то другому. Хочу сказать, что вот если бы не этот кризис, я бы, не, допустим, не нашла эту работу, или если бы не этот кризис, я бы не совершила вот эти действия. Эти действия, которые, ну, как мотивация некая такая, то есть кризис здесь служит неким таким трапли, трамплином для а, чего-то позитивного на дальнейшее. А что вот по этой звезде? Ну, вы сядете, вы задумаетесь, Аркан Отшельника. Вы проанализируете свою череду каких-то неудач. Возможно, то, как вы в таких ситуациях себя ведете. Здесь надо будет углубиться. Углубиться внутрь себя и вот найти какой-то ответ. Вы как будто бы не углублялись. Вы рассматривали эту ситуацию, но так глубоко не углублялись. И вот э, сможете что-то вскрыть такое, найти в себе какой-то такой ответ на этот вопрос, который поможет вот вам совершить дальнейший шаг, дальнейшее движение. Вы найдете какую-то свою э, детскую травму, возможно, которая не позволяла вам двигаться э, дальше. Вот то, что от вас было скрыто, Хочется сказать, благодаря этой ситуации все прояснится, все встанет на свои места. Что это за ситуация? Как-то связано с деньгами. Да? Почему вы не получаете много денег? Здесь вы также можете, если это не касается денег, а касается темы взаимоотношений, то вы разберетесь и поймете... Почему вы где-то в каких-то моментах закрываетесь от чего-то? Почему вы делаете не тот выбор? Здесь вы, благодаря этой ситуации, сможете понять себя лучше, вскрыть какой-то сценарий, решить его и сделать вот тревог решающий. Хорошо, только ну я посмотрю на этой колоде. Чего вы не ожидаете, оно случится. Вы вскроете какой-то самообман. Вот в чем вы себя обманываете, да, вот я всегда считаю, что колоды дополняют одну другую. Здесь речь идет о каком-то самообмане, в чем-то вы себя обманываете. Причем это знаете в том, что, например, может быть, что я не могу, у меня не получается зарабатывать больше денег. Либо даже на той работе, на которой вы находитесь, либо тем делом, чем вы занимаетесь, я не могу получать больше. И вот в этом есть самообман. И вот какая-то ситуация будет, и она заставит вас увидеть то, в чем вы себя обманываете. Здесь была карта, которая называется «Ненависть». Знаете, как э, нелюбовь к себе. Вот то, что вы найдете, это будет как показатель как раз-таки того момента, где вы себя не любили. То есть, смотрите, здесь, если касается тема денег, финансов, то она напрямую связана с вашей ценностью, где вы сами себя обесценивали. Сами себя обесценивали, почему? Потому что... Где-то себя не любить. Вот эта карта ненависти говорит как раз-таки о нелюбви к себе. И она выражалась как обесценивание, да, то есть я себя ненавижу, но это громко сказано, но все равно я себя не люблю, и вот я себя в чем-то наказываю. И поэтому наказание оно идет как ограничение, как лишение. И вот это вот лишение, оно в физическом мире как раз-таки выражается как недостаток финансов то есть здесь вот такая вот цепочка не любовь к себе и конечный ее пункт недостаток денег а все потому что вы как-то вот где-то себя в чем-то не принимаете не любите в чем-то злитесь на себя где-то сами себя обижаете Почему? Потому что у вас здесь идет как раз таки карта называется трансформация сознания. У вас произойдет вот это вот именно перемена, изменение. То есть вы не ожидаете какой-то ситуации, подытожу и скажу так, вы не ожидаете какой-то ситуации, какого-то кризиса. Он может касаться а. финансов и б. межличностных отношений. И то, и другое, оно как будто бы про одно и то же, потому что... И любовь, я имею в виду про отношения, и деньги, финансы. Это про ценность, это именно как раз-таки про любовь к себе и вообще любовь в общем ее понимании, да, как к ценности. Вот что-то произойдет, либо в отношениях, либо в деньгах, какая-то ситуация, когда вы почувствуете, что вы вкладываетесь больше и не получаете отдачи, то есть вы не получаете денег, либо в отношениях идет какой-то, вот знаете, Конфликт здесь нарастает, но он хочет сказать такое, знаете, по умолчанию. То есть здесь эта ситуация не то, что вы с кем-то поругаетесь, а это будет внутреннее какое-то ваше неудовлетворение, которое введет вас в состояние раздумия, почему со мной такое происходит. Вы в этом направлении, что в деньгах, что в отношениях, уже думали неоднократно. Но здесь случится что-то такое, что вы углубитесь чуточку больше, чем обычно, и вы увидите, либо вы захотите понять, где я, знаете, вот как-то без приукрас, без иллюзий посмотреть на эту ситуацию. И вы увидите свою вот эту вот иллюзию, как будто вы снимете с себя маску. И вот то, что вы увидите, то, что скрывалось, то, что вам было неизвестно, не видно, вы на это не, ну, не смотрели туда в этом направлении, как раз таки поможет вам а, увидеть эту цепочку которой я говорила, да, и вот в вашем сознании произойдет какое-то изменение, перемен, перемены какие-то. И вот именно вот это, хочется сказать, вспышка инсайт произойдет. Вы, вы почувствуете этот инсайт. И вы поймете, вот в чем причина, вот в чем корень. И начнете действовать по-другому. Примите решение, что я буду делать по-другому. И вот вы будете действовать по-другому. И это вас приведет как раз-таки к вашей звезде. Это другой путь. Намного лучше. Более для вас эффективный, полезный. Какая-то новая цель. Может быть, у вас появится вера. Вера именно вот в какое-то дело, какая-то надежда на то, что все будет хорошо. То есть помимо цели еще есть вот этого состояния надежды, что все будет хорошо. То есть теперь я понял, либо поняла, теперь я знаю, как мне действовать. И вы вот как-то поверите в это, и все у вас сложится хорошо. Здесь даже, понимаете, слово кризис, я не знаю, может быть даже какая-то болезнь, и вы будете вынуждены лежать в кровати, и вот поскольку вы будете бездействовать, у вас будет все время на то, чтобы... Ну, то есть будет время на то, чтобы подумать. Вот, и вы сможете найти тот ответ, то решение которая поможет вам выйти из такой ситуации, когда долгое время, эта ситуация из прошлого, она долгое время как-то вот, ну, не решалась. Вот этот шлейф, он был, был, вы к нему возвращались, не могли решить, оставляли. Особенно это хорошо видно, например, там, я не знаю, на отношениях, да, когда такие, знаете, то остальное к человеку то снова загораетесь то остываете и как будто бы вот эти вот качели они не дают вам перейти на другой уровень ваших взаимоотношений и вы понимаете как то вот ну, не получается дальнейшего прорыва и вы поймете в чем причина а звезда вот по поводу звезды что куда вас эта звезда приведет ну вот к ваши как раз что здесь, трансформация сознания, вы увидите правду, вы увидите ту истину. И на основе этой истины сможете выстроить свой дальнейший путь. У вас произойдет трансформация в сознании. Знаете, так бывает иногда, как этот кризис может, может отыграться. У вас есть какая-то проблема наболевшая, вы не можете ее решить. И потом слушайте, например, какой-то расклад, и в этом раскладе вы услышите нужные вам слова. И вот эти вот... Необходимые слова, они как будто бы помогут вам увидеть уже известную вам ситуацию, но по-другому. И вот это поспособствует как раз-таки внутреннему инсайту, на основе которого дальше вы решите свою задачу. Такая здесь у меня была первая позиция. Так, позиция номер два. Чего вы, двоечки, не ожидаете, оно случится. Император. В вашей жизни случится император. Такая, знаете, внутренняя тишина, как будто бы я захожу в какой-то... Мраморный зал и ни одного звука. И он такой, как храм, что ли. Такой вот, там есть колонны, людей нету. И вот ты идешь, и там вот такой звук. И он как будто бы эхом отдается. Такой зал с огромными высокими потолками. Весь сделанный из мрамора. Прям большой-большой. Я не знаю, что это за храм. Это вот так вот императора, его энергию я сейчас ощущаю. Смотрите, король Пендакли и Паш э, Мечей. Такие вот мужские энергии здесь пошли. Здесь может быть что? Здесь может быть тема, например... Какое-то какое известие вы получите, либо от мужчины, либо известие о каком-то решении, либо предложение, непосредственно связано с, либо с профессиональной сферой, либо, не знаю, может быть, кто-то приехать должен, да, и вы не ожидаете какого-то мужчину, какого-то человека. Это, по-моему, даже ваш родственник может быть. А он приедет. Либо здесь э, о каких-то деньгах тоже может быть речь. О каких-то подарках. Но подарком в меньшей степени. Скорее всего, здесь как, как, какое-то сообщение идет по поводу день, денег. Что это за сообщение? Королева Пендакли. Королева Кубков. Вот мне, мне, скорее всего, знаете, вот как будто бы приедет... Э, Пара, муж, жена и ребенок, девочка. Как будто бы в гости к вам приедут. Какая-то, вы вот, знаете непонятная пауза что ли может быть вы с этими людьми долгое время не разговаривали не общались вот для этого для вас это будет вот прям какая-то неожиданность причем вот как как-то семья и вот этот вот император он как-то по отдельности идет Я Посмотрю на это колочет. Я здесь... Мне вот прям людей показывают, которые на поезде к вам приедут. Вы их не ожидаете, они к вам в гости приедут. У меня прям, знаете, глаза закрывают, и все, я не могу смотреть. Не могу понять. Тишина, с чем это связано? Какая-то, знаете, тишина. Этот храм, и это прям невозможно смотреть, невозможность, то ли вы что-то не видите, то ли какая-то вот что-то связано с тишиной, что происходит, не могу понять. Как склеп какой-то, что такое? Не могу Ладно, куда-то она это колоть, чего вы не ожидаете, оно случится. Здесь и сейчас, да, вот прям что-то происходит здесь и сейчас. Исполнение ваших желаний. И замуж может, вы этих людей ждали? Страстная любовь. Здесь, понимаете, здесь страстная любовь и вот эта вот пара с ребенком, вот как будто они как-то очень важные люди для вас. Такое, знаете, ощущение, что вы их 20-25 лет не видели. Вы даже не ожидали. Какой-то возврат людей. Они в гости приедут, они не на постоянное место жить. Может, они издалека едут, за границей, не знаю. Может быть, у, к этому человеку у вас были чувства какие-то, и он вернется. Здесь вот какое-то исполнение желания. Что это за исполнение желания? Аркан мира. Как завершение, какой-то новый шанс, новая возможность, может быть, действительно с кем-то познакомиться. Но я не чувствую здесь, чтобы было знакомство. Здесь что-то другое. Здесь какая-то новая возможность здесь как будто бы соединение может быть может быть ребенок ваш тоже приедет если вы его ждете либо знаете построение чего-то нового чего-то нового новое какое-то начало то что вы хотели чтобы это случилось оно случится вы этого не ожидали какая-то ситуация которая долгое время не развивалась вот как зависшая ситуация, она начнет э, двигаться угу. по справедливости и аркан Солнца, да, здесь великий аркан выходит. Какое-то новое начало, радость здесь, здесь э, радость, здесь какую-то радость. У меня такое ощущение, что вот этот император, он, он сам по себе, вот вся ситуация говорит о какой-то встрече, либо если это не личные отношения. И не родственные а именно какая-то профессиональная то здесь вот то что долгое время не развивалась придет какое-то решение да и вот все начнет двигаться все закрутится в нужное русло движение то есть здесь вот прям исполнение желания но вот этот вот император он сам по себе я не могу понять что это за император он вообще никакой ситуации никакого отношения к этим картам не имеет кто это такой Это, скорее всего, как будто бы хозяин на вашей работе, да, если вы на кого-то работаете, это, это человек, это серьезный человек. И вот этот вот склеп, и вот то, что я вижу, храм, склеп, не знаю, мрамор, все сделано из мрамора, такого серого, серого с какими-то разводами черными. Это касается его. Такое ощущение, что вот эта вот прям информация, она вообще отдельно для какого-то конкретного человека. То есть здесь, да, все понятно, исполнение желания, новое начало, встреча, там приезд. Но вот это вот касается какого-то одного конкретного человека. Это взрослый мужчина, прям очень взрослый. Такое ощущение, что это человек за 60. По поводу него жизни в его жизни какие-то перемены идут и выпадает дьявол может быть ему помощь нужна такое ощущение что вот этот человек как будто бы попал в какую-то беду не могу понять Здесь какой-то конфликт, какая-то ситуация не очень приятная. Не знаю, я не буду смотреть, здесь нехорошие энергии идут. Не в плане того, что это вот человек что-то там плохое хочет в вашу сторону делать, а здесь как будто бы какое-то вот плохое предзнаменование касательно этого человека. Нет, это не смерть, не переживайте, не, не про это. Здесь... Какая-то беда, какая-то неприятность, очень прям серьезная. Мне кажется, скорее всего, это связано как-то с деньгами. Этот человек как будто бы получит какую-то какую новость о работе, связанной с деньгами. У меня такое ощущение, что вот какая-то неприятность, например, на предприятии произошла и вот ответственность лежит на этом человеке какая-то вот ну здесь не не авария а как-то связано что-то с деньгами связано здесь какая-то не то чтобы обман хитрость а не могу я понять не могу я считать что-то здесь такое То ли теряет, как будто бы завод, и он теряет завод, ну, в общем, здесь неприятность. Ладно, я не буду смотреть, потому что здесь это все-таки не для всех. Но вот здесь вот такая ситуация идет. А так в основном для большего количества людей здесь вот хорошая кто-то гость и гостей ждет. Прям приятная такая встреча, долгое время не виделись, либо прям такие близкие. Близкие люди, даже если это не родственники, то очень близкие по, по, по душе вашей. И вот прям они вот прям вот здесь, вот прям здесь и сейчас, скоро-скоро прям приедут. Эм, хочется сказать, на трамвай, на троллейбусе, на поезде, на электричке, там, где есть рельсы. Вот они прям приезжают. Либо то, что долгое время не развивалось, прям получат новые новую вот волну, да, воздух, как будто свежий воздух придет в эту ситуацию на исполнение вашего желания, и вы очень-очень обрадуетесь, прям и сами даже удивитесь, какое-то вот разрешение ситуации, вот прям радоваться будете, прыгать будете, прям от радости люди прыгают. Угу. Здесь вот такое, у троек здесь, и у двоек раз, два, Каких-то три ситуации хорошие вот здесь. Ну, за исключением вот этого императора, я не знаю, что здесь. Так, позиция номер три. Зелененький камешек. Что вы не ожидаете, оно случится. Кофе. А, здесь кто-то так, знаете, так прикольно. Долгое время да как это. Дорвался до кофе. Либо хочу кофе, да, как-то вот что-то прям потянуло. Причем это не мое желание, потому что я уже давно не пью кофе. Здесь прям такое желание. Человека кофеманы. Хорошо. Чего вы не ожидаете, оно случится. Ну, любовь. Любовь. Я смеюсь, почему? Потому что ну, я не делаю расклады на отношения. А, ну, здесь любовь случится. Восьмерка кубков и двойка кубков. Вы идете, вы идете к какой-то встрече. К своей любви. К союзу. Угу. Идет дальше смерть, да? Как трансформация, перемена. И зарождение нового. Какая-то вот прям... Что-то ваше... Аркан смерти это не по поводу завершения отношений, а наоборот, по поводу того, что вот придет к вам вашу жизнь любовь, и к вам придет, придут какие-то перемены, изменения, завершения, какое-то прошлое, как будто бы отпустите. И новое начинание. Хорошо, это вот для какой-то одной категории людей. Что еще вы не ожидаете? если вам неинтересна тема взаимоотношений, а оно случится. Субботник, хочется сказать, субботник. Кто-то кто пойдет на субботник и будет э, деревья пилить, либо на зиму рубить. Что здесь с деревьями связано? У меня десятка жезлов здесь выпало. А мне идет прям, знаете, вот как-то субботник пилить. Что-то пилить будете. Даже ветки какие-то пилить. Почему пилить, а не рубить, я не знаю. Но вот именно что-то вы пилите. Может, дом строите. Вот здесь вот какой-то субботник. Какая-то вот уборка мне идет, уборка. Не знаю, с чем это связано и почему это как неожиданность. Не знаю, может кто-то куда-то в дом поедет, на дачу. Причем ваш дом находится возле моря. Возле моря, воды, речки, озера. И будете там порядок наводить. Хорошо, ну-ка я посмотрю на этой. Что-то тройкам так... Прям даже не возвышенно, а как-то приземленно все. Хорошо, мне это нравится. Чего вы не ожидаете, оно случится. Фортуна. Круто. Что здесь с этой фортуны? Какие-то перемены. <как> <как> Хочется сказать ваши перемены в той ситуации, где вы находились в каком-то безвыходном состоянии, не могли никак решить, и были вынуждены быть подвластным либо ситуации, либо другому человеку. Здесь изменения в этом будут. То есть там, где вы не могли действовать, а, знаете, вот как-то по принуждению действовали, сейчас будут перемены. Вы, вы сами будете шокированы. Здесь какие-то... Мощные перемены, вы прям шокированы будете. Не просто удивляться, а вот именно шокированы. Угу. Кто-то здесь узнает какую-то тайну. Здесь эта тайна может касаться какого-то человека, либо если э, это связано как-то с вашим духовным развитием, какие-то тайные знания вы здесь получите. Причем вы их сами откроете. Это не какой-то ритуал, не какие-то знания. А вы как-то вот сами дойдете до этого? Знаете, здесь вам как будто бы еще говорят о том, что если вы хотите открыть свои внутренние резервы, это вот как, скорее всего, касательно тайме, вам не нужно привязываться к чему-то. Возможно, наоборот, даже вы откроете. Что-то в себе такое, как какую-то способность, какую-то данность, какой-то дар. И вам говорят, вам не нужно к этому привязываться. То есть пользуйся, но не, как будто бы не делай из этого кумира. Ну, например, вы открыли в себе талант, что вы можете считывать карты. И вам говорят, что не надо из этого делать какого-то кумира. То есть окей, можете, можете, пользуйтесь, ну то есть спокойно ровно к этому относитесь. Здесь что-то внутри себя вы откроете, какие-то резервы. Что за резервы? Шестерку жезлов. Да? Вы как будто бы знаете, то, к чему вы шли долгое время, вы это увидите. Вы получите результат своей своих стараний своих каких-то трудов то на, на что вы были нацелены то что вы очень хотели получить здесь такое ощущение что вот вы как будто бы были одержимыми одержимы этим результатом получить но вы не верили и тут вы это как будто бы получили и вот из-за того что вы очень сильно да, вот сила вашего желания она была настолько великой вам здесь говорят важно не привязываться к этому тогда вы этим будете владеть стоит вам привязаться вы это утратите у вас это как будто бы как дар этот как способность она может снова закрыться у вас могут ее забрать так здесь для кого-то такое и вот еще один момент откроем чего вы не ожидаете оно случится Позитивное мышление, взаимопонимание и сотрудничество. Вообще прекрасно. Возможно, для кого-то здесь, это касательно профессиональной сферы, да, может быть, вы искали сотрудника, либо хотели вы устроиться на работу. Здесь такое ощущение, что... Вы как будто бы найдете вот благодаря своему позитиву, благодаря своей веры во что-то лучшее, да, вот хорошее, вы найдете ту работу, которая вот вам прям очень понравится, там будет прекрасный коллектив. Либо если вам нужна была какая-то помощь, здесь она к вам придет. Вы ее не ожидаете, но она к вам придет неожиданно, в виде каких-то людей. Либо была какая-то ситуация, и вы, ну... Не знали, как ее решить. Например, вы идете в какую-то инстанцию, да, а вас попросили какую-то бумажку. Вы ее не можете принести в силу каких-то, не знаю, трудностей, сложностей. И вот человек, который будет вам с этой бумагой помогать да, вот в этой инстанции, он как будто бы войдет в ваше положение и эм, сможет ну, помочь вам без этого документа решить какую-то задачу. Ну, то есть войдет в ваше положение, вы ему скажете, что... Я не знаю, ну, не получается у меня, да, там, надо какую-то бумажку, и, например, скачать надо через интернет, а вы скажете, ну, я, я, я не умею пользоваться, допустим, интернетом, не умею скачивать, либо у меня нету машины, которая может это распечатать, ну, то есть нет, и человек вам скажет, ладно, я, я помогу вам, то есть войдет как-то ваше положение, то есть вот здесь какая-то такая ситуация тоже может случиться, то есть вас... Поймут, вот взаимопонимание будет с кем-то, с каким-то человеком. И это как-то связано либо с социумом, либо с профессиональной сферой сотрудничества. И вот, вот это вот, либо найдете людей, которые вам будут помогать, либо люди, которые с вами на одной волне, единомышленники. И это все благодаря вашему мышлению, то, как вы подумали. прям заикарите в себе это, эту возможность, и вы в дальнейшем можете ее воспроизводить. Ну и последнюю карту вытащу, что, чего вы не ожидаете, оно случится. Ну, просвещенность. Информацию какую-то получите, касательно чего. Принятие происхождения, происходящего, то есть то, что... Вы как будто бы поймете, что с вами происходит в той сфере, в которой вам интересно. Угу. Инсайт какой-то произойдет, тоже неожиданный, и вы поймете какую-то свою ситуацию, на которой долгое время бьетесь и не можете найти э, ответа, что происходит. Тоже классно, круто. Мне нравятся троечки. Вот у вас... Хорошая, хорошая такая позиция. Вот такой у меня был для вас расклад. Пожелаю вам всем прекрасного настроения, позитивных новостей. Пускай все самое лучшее случится в ближайшее время для вас. И э, приятных теплых еще пока выходных. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем пока-пока.